Здравствуйте, уважаемые земляки. Сегодня у нас необычный необычный эфир, поскольку у нас сегодня в студии присутствует фракция Коммунистической партии Российской Федерации Народного Хурала, почти в полном составе. Я представлю наших гостей. Это лидер местного республиканского отделения Коммунистической партии Российской Федерации Николай Абниевич Нуров. Он у нас руководитель фракции КПРФ, а также в ранге заместителя председателя Народного Хурала. И два депутата Народного Хурала от Коммунистической партии. Это Миргаря Горяев-Бембеева и Сергей Александрович Сымов. Причины, по которой мы сегодня вышли в эфир, это передача, это итоги заседания Комитета по законодательству народного хурала. Сегодня утром, в 10 часов, заседал данный комитет. И почему мы решили выйти, поскольку рассматривался вопрос о муниципальном фильтре, об изменениях в закон о выборах главы Республики Калмыкия, именно муниципальный фильтр. Нам всем известно о том, что в прошлом году Народный Хурал, фракция Единая Россия почти там 21 депутат Единоросы, ну, представители партии Единой России, проголосовали за изменение. Закон, Данный закон и снизили муниципальный фильтр до 7%, тогда как представители коммунистической партии настаивали на, 5%, на снижение муниципального фильтра до 5%. Однако до настоящего времени закон не подписан и общество, мы как общество не понимаем до сих пор, что творится с этим, что вообще судьбу этого закона нам неизвестно. В связи с этим сегодня были приглашены представители КПРФ, партии КПРФ, депутаты Народного Урала, которые нам разъяснят и расскажут, как проходил сегодняшний комитет. И первое слово я предоставляю Николаю Ильичу Нурову, чтобы нам разъяснил подробно, что происходит с этим законом. Добрый день, уважаемые земляки. Сегодня нас любезно пригласили в студию «Онлайн Зайн», для того, чтобы мы дали ответы значит, по прошедшему, или итоги, наверное, подвели по прошедшему комитету, Народного Урала по законодательству. Ну, Заинтересованность заинтересован было то, том, что значит, мы в свое время подали внесение законопроекта законопроект о главе республики, снизить муниципальный фильтр с 9 до 5%. В принципе, мы согласовали все это со всеми, будем говорить так, фракциями, фракция согласилась, и в общем-то мы Значит, подали этот документ, и в принципе, после этого мы получили, получили значит, все положительные заключения, значит, прокуратуры, министерства юстиции, глав районных муниципальных образований. То есть все значит, заключения были положительными. В день прохождения комитета к нам поступило значит, предложение, от, вернее, от руководителя головы администрации Берекова о том, что они предлагают принять 7%. В принципе, на комитете в принципе, получилось так, что наш проект по 5% был отклонен, а был принят предложение значит, руководителя головы администрации, 7% барьер, чтобы у нас был существовал значит, при выборе главы республики. Таким образом, на комитете было принято это решение. Это было в прошлом году. После этого, значит, на сессии а, Народного хорала Республик Калмыкия. Этот закон был принят. Мы проголосовали, коммунисты проголосовали против этого закона. В связи с тем, что мы считаем, что это все-таки демократично будет все-таки 5%. Вот. Но, к сожалению, значит, Единая Россия поддержала законопроект 7-7%. И этот закон был принят, подписан значит, председателем значит, парламента республики Калмыки Казачьёй и отправлен на подпись главе республики Калмыки Бату Сергеевича Хасикову. Э -э насколько я знаю, по-моему, до декабря года 2019 года значит, закон не был подписан. Потом неожиданно появилось значит, э письмо главы республики о том, что закон этот подписывать он не будет. Не будет. Почему? Первое, значит, глава считает, что 9%, а вы знаете, на, по федеральному закону муниципальный фильтр может быть от 5 до 10%. Ранее закон Республики Калмык о главе остановился на 9%. Вот. Он считает, что 9% вполне демократично и, в принципе, нет какого смысла принимать, понижать этот значит, уровень муниципального фильтра до ниже там, 7% или 5%. Таким образом он отказывает. Говорит, что в письме написано, что таким образом этот закон подписывать не будет. В связи с этим, сегодня значит был, на комитете был вопрос рассмотрен, что делать даже с этим законом. На комитете выступил заместитель главы руководителя администрации, главы, значит, Калмыкии, Араш Манжевич, и сказал о том, что вот как написано в письме главы республики, значит, вот таким образом его и принимайте. На комитете, значит, члены, значит, депутаты от Единой России, они проголосовали значит Четыре человека за, два человека коммунисты проголосовали против. И в принципе, значит, они что делают? значит Решение комитета написано значит, по предложению главы республики Бату Сергеевича Хасикова отказать принятие закона. Это вот решение. Значит. Ну Я не знаю, каким образом такое решение принято. Почему? Потому что закон-то уже принят, поправки закона, подписаны сессии, проголосованы. И самое главное, значит, за этот закон проголосовали члены партии Единой России, значит, единогласно. А на сегодняшний день они же, например, да, этот закон хотят вернуть обратно. Вот нам на сегодняшний день непонятно, что нам сегодня с этим законом делать. Но мы пошли по другому пути. Мы считаем, что мы по новой, с тем, что мы имеем право законодательной инициативы, мы по новой зайдем значит, с 5% своим предложением по муниципальной фильтровности, и по новому мы внесем этот закон, законопроект, значит, изменения в законопроекте на следующей сессии Народных Уралов Республики Калмыкия. Другого пути у нас нет. Ну вот у меня вопрос к Мегмир который также участвовал на заседании сегодняшнего комитета. Мегмир Галяне, вот получается так, что закон считается принятым, когда за него проголосовали... Депутаты народного хураля. У нас получается так, что за этот закон о снижении муниципального фильтра до 7% депутаты проголосовали. Глава республики его не подписал. И при этом не предоставил мотивированное заключение о том, почему он его не подписал. И опять же, сегодня этот закон рассматривается, законопроект рассматривается на комитете. Я бы хотел бы услышать ваш комментарий по данному поводу. И какие мотивы, какая мотивация была сегодня при выступлении вот, представителя главы. Республики Народного Хурала, заместителя да, главы администрации Манжи Ивараш Алексеевича. Сынал Валерьевич, уважаемые земляки, ну я хочу значит, высказать собственное мнение, поскольку являлась одним из инициаторов этого законопроекта, который, по сути, сегодня значит, комитетом по законодательству Народного Хурала Республики Калмыкия был отклонен. Складывается парадоксальная ситуация что законопроект, который еще 11 декабря был практически единогласно принят фракцией Единая Россия при поддержке, значит, и был установлен муниципальный фильтр 7%, 7 из возможных от 5 до 10%, на сегодняшний день этот законопроект у нас завис. В чем причины? Во-первых, на самом комитете мной был поставлен вопрос о том, что вот то заключение, которое нам было предоставлено значит, главой республики Калмыки, представителем главы республики Калмыкия Манжеевым Арашем Алексеевичем, по сути, оно не является мотивированным отказом и основанием для отклонения этого законопроекта. Почему? Потому что в нем указано, что Данный законопроект, действующий, точнее, действующий закон о выборах главы Республики Калмыкия, значит, и та, тот процент, процент муниципального фильтра соответствует федеральному законодательству, но при этом все прекрасно понимают, что у депутатов Народного хурала парламента Республики Калмыкия есть право у законодательного органа субъекта Российской Федерации устанавливать процент этого муниципального фильтра от 5 до 10 процентов, я еще раз повторяюсь. Фракция КПРФ предложила самую нижнюю планку, 5 процентов этого барьера. При этом значит, все заключения были положительные. Сама администрация главы Республики Калмыкия, Значит, предложила этот фильтр установить в размере 7%, отклонив наше предложение о постановлении 5% барьера, Значит, весь механизм принятия законопроекта был пройден, единственным моментом оказалось отклонение его и неподписание точнее, его главы Республики Калмыкия. При этом мы не получили самое главное, мотивированного. Обоснование отказа в подписании этого закона. Поэтому при этом я хочу сказать, что еще в ноябре 2020 года президентом России Владимиром Путином значит, было дано поручение главе ЦИК или Памфиловой о том, что необходимо все-таки вернуться к вопросу о снижении муниципального фильтра вообще по Российской Федерации. И на данный момент большинство субъектов Российской Федерации, в большинстве субъектов это 27 субъектов Российской Федерации, значит, приняли закон о снижении муниципального фильтра до 7%. 16 субъектов Российской Федерации действует муниципальный фильтр в 16 субъектах. Вот. И э, мы, допустим, относимся к субъект... четыре субъекта Российской Федерации, в четырех субъектах девятипроцентный барьер существует. Получается, что мы как раз в числе тех регионов, которые по наибольшей планке установили муниципальный фильтр. Конечно, это не способствует тому, чтобы выборы глав субъектов Российской Федерации были конкурентоспособными. Вот, мы понимаем, к чему это ведет, к тому, что э, реальные э, кандидаты не имеют возможности, потенциальные кандидаты, участвовать в выборах глав субъектов Российской Федерации. Да, примером может послужить, послужить наши выборы 2019 года главы Республики Калмыкия, когда один из э, кандидатов, который реально имел поддержку со стороны... Оппозиционных сил, левопатриотических, народно-патриотических сил не сумел пройти этот барьер с тем, что не набрал всего лишь одну подпись. Эту ситуацию, конечно, нужно изменять, поэтому мы нас будем настаивать и не остановимся. По предложенному механизму мы имеем право внести заново законопроект о снижении муниципального фильтра. Точнее, мы вынуждены это сделать. Спасибо, Мимир Гарьяевный, за ответ. Сергей Александрович, я бы хотел услышать тоже ваши, ваши комментарии по данному поводу. Но я, ну, как, получается так, что у нас комичная ситуация. 21 депутат один раз проголосовали за, данные, за принятие данного закона. И сегодня на комитете четыре да, члена партии «Единая Россия» этот законопроект отклоняем. Добрый день, уважаемые избиратели, земляки. Да, сегодня вот проходил комитет в 10 часов утра. Мои коллеги уже сказали по этому поводу. Я хотел бы добавить в этом контексте, что вернемся на прошлую сессию, когда большинством партии на россии был принят наш проект закон что этому предшествовало по нашему инициативу мы предлагали 5%. процентов но в день заседания комитета по законодательству приш... пришел ответ с администрации главы республики за подписью Беликова, где он предлагал 7 процентов на что и согласились, скажем, партия Единой России, что и проголосовали. Ну то есть как раз и наша фракция не голосовала за 7%, потому что у нас проект был за 5%. Почему 7% предлагал? У него нет такой инициативы законодательной, да, только есть у главы. На что пояснил Араш Алексеевич, это было его личное. И у меня сразу встречный вопрос у него. А почему... Мнение главы и мнение главы администрации как бы не совпадает. Вот это как раз комич, комичная ситуация у нас в республике. Из-за чего пошел, можно сказать, цирр Один одно предлагает, как лебедь, рак и щука. И непонятно, что происходит. То есть они там сами разобраться? Сами не могут разобраться. Спасибо, Сергей за ответ. У меня вопрос Николай Админич. Важнейшее, насколько мне известно, то, что как Галяевна, что -то сказала, то, что Панфилова, председатель Центральной избирательной комиссии, уже направляла в региональные парламенты, в региональные избиркомы письмо о возможности рассмотрения законопроекта о снижении муниципальных фильтров да, для того, чтобы ну, для доступности, открытости да, избирательного процесса. И, насколько мне известно, письмо Народного хурала также на был ответ на данное письмо, где сам председатель Казачко указывал о том, что соглашался с позицией Панфиловой и заверял там, что Народный хурал рассмотрит данный законопроект и примет, снизит муниципальный фильтр до там, определенного процента. В соответствии с федеральным законом значит, предусмотрен муниципальный фильтр от пяти... 5... До 10%. И дано возможность значит, субъектам, регионам, республикам, краям, областям значит, на уровне представительных законодательных органов значит, принять вот это промежуток, да, люфт, как говорится, 5 до 7. То есть или 10%, или 5%, или 6%, 9, 10%. То есть право значит, каждого субъекта самим определить муниципальный фильтр. В 2019 году было письмо значит, написано председателем Центральной избирательной комиссии Панфиловой да, Элой, о том, что рекомендуют Центральной избирательной комиссии рекомендуют законодательным собраниям краев областей республик самим принять, значит, уменьшить, подчеркиваю, уменьшить, уменьшить значит, муниципальный фильтр значит, на своих, внести законодательную инициативу и на своих значит, сессиях уменьшить муниципальный фильтр. Да, значит, это письмо поступило в избирательную комиссию республики Калмыкии, оттуда поступил, значит, Народный Урал республики Калмыкии, значит, так, на котором а, председатель Народного хорала республики Калмыкия Казачко, значит, Анатолий Васильевич, в принципе, поддержал, да, в принципе. Я хочу сказать, кстати... И, значит Анатолий Васильевич поддержал инициативу коммунистов, значит, и тогда, в 2019 году, когда мы подавали, вы же понимаете, без решения председателя, значит, в повестку дня, нести это предложение невозможно просто. Это было, я еще раз подчеркиваю, это было сформировано общее мнение всех почти фракций о том, что необходимо снизить в Калмыкии муниципальный фильтр, потому что у нас в 2019 году, значит, вы помните, когда были значит, выборы значит, главы республики, Просто за одной подписи, значит, так, не допустили человека, хотя подпись была, но ее каким-то образом завалировали, заставили, значит, человека не признать ее, значит. Вот таким образом человека просто не допустили к выборам. Поэтому, поэтому мы посчитали, что необходимо снижать. Мы поставили 5%. На сегодняшний день было, значит, предложение, кстати, этого руководителя администрации Берекова, значит, снижать до 7%. Хотя он, значит, <со> <Basic> не имеет права законодательной инициативы. Он является руководителем администрации, а значит, право, законодательной инициативы имеет глава республики Калмыкии. Вообще тогда было парадоксально, конечно. То есть глава вносит, значит, 7%, потом берет и не подписывает закон. К сожалению, такого не произошло. А могло бы такое произойти. Поэтому, когда, значит, мой коллега задал вопрос, значит, Манжиеву, значит, так, представителю главы в народном хурале, значит, когда сказал, говорит, мы, говорит, не поймем, значит, Руководитель администрации пишет 7% необходимо принять. Глава республики отказывает. И когда вопрос пошел, он говорит, это говорит, такое мнение главы. Вот и все, весь ответ. Ну и в заключении я бы... Ну, спасибо, что пришли сегодня таким составом. Очень приятно вас всех видеть. И я, бы, я желаю вам успехов вот именно в принятии наверное, данного законопроекта, поскольку он актуален. Я, я по себе знаю, да, как тяжело было проходить му муниципальный фильтр. Я был в той команде, ну, о чем вы говорили. Да, и Я считаю, то, что принятие, отказ в уменьшении муниципального фильтра, это в первую очередь нарушение конституционного права быть избранным. И для нас граждан, как вы, на право не только пассивное, но и, о, не, активное, но и право пассивное, нам, гражданам, вы выбирать. Мы не можем допустить, мы не можем выбрать того кандидата, которого мы хотим, поскольку муниципальный фильтр является специальный административный барьер для выдвижения того или иного кандидата. Спасибо вам большое, что пришли. Будем следить за ситуацией. И спасибо вам, что освещаете свою деятельность на родину Урали, разбалывали население своими прямыми эфирами. Я думаю, что что эту практику... Нужно еще больше, с разных ракурсов, Ну, удачи вам. Спасибо, что пришли. И поскольку это нарушает конституционное право граждан, я как руководитель общественного движения, обращаюсь к вам, депутаты от «Единой России», и поясняю, да, закон уже принят. В связи с сеть и принят именно вами, поскольку депутаты межфункционной группы не голосовали за данный закон. Кто-то был против, кто-то воздержался. В связи с этим я прошу вас, обращаясь к вам, где депутаты Единой России, сделайте так, чтобы данные... Обратитесь к главе Республики Калмыкия. Пусть подпишет он этот закон, опубликуйте, стойте до конца на своей позиции. Не, не будьте марионетками. Вы, вы же цвет, вы же депутаты. Ну, я не знаю даже, как говорить. Это абсурдная ситуация у нас на Народном Урале. В связи с этим я просто обращаюсь к вам, ну, как...